Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости, новости в которых буржуй наемному работнику. Эксплуататор, угнетатель и враг. В ближайшее время РКЦ Прогресс планирует сократить 397 сотрудников. Об этом сообщили в Министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области. Как отметили в ведомстве, предприятие уже официально уведомило о грядущем сокращении. Если работники посчитают, что происходит нарушение трудового законодательства, то они могут обратиться в Государственную инспекцию труда Самарской области по горячей линии или в прокуратуру. Безработица – вечный спутник буржуазного уклада экономики. Не выгоден работник – увольнение. То, что каждому уволенному человеку нужно оплачивать кредиты и содержать семью, работодателям мало интересует. Три четвертых от общего числа участников электронного голосования по поправкам в Конституцию уже приняли в нем участие, следует из данных электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием. Явка на онлайн-голосование уже превысила 75%. Как ранее сообщила председатель ЦИК Алла Панфилова, итогам двух дней общая явка составила более 19%. Общее число проголосовавших превысило 21 миллион человек. Единственная цель этого цирка под названием «Голосование» – легитимизация уже принята к исполнению поправок в Конституцию. Ни о каком реальном выборе здесь речи не идет. С 1 июля жителям Самары придется тратить больше и на содержание жилья. Стоимость этой услуги возрастет на сумму от 55 до 74 копеек за квадратный метр. Этот показатель зависит от благоустроенности домов. Также с 1 июля повысится и оплата за техобслуживание внутридомового газового оборудования с 1,03 до 1,6 рубля за квадратный метр площади жилья. Рост содержания метра жилья возрастет в целых полтора раза. Могут ли заработанные платы самарских трудящихся похвастаться такой же индексацией? Как бы не так. Стал известен размер штрафов, которые планируют ввести для водителей в Самарской области. Поправки в региональный закон сейчас проходят процедуру обсуждения. К административной ответственности предлагают привлекать водителей которые мешают проведению работы по благоустройству территории. Как рассказали в Губернской думе, речь идет о таких случаях размещения машин вдоль дорог и на придомовых территориях, когда транспортные средства мешают подъезду к контейнерным площадкам, вывозу мусора, уборке снега, наледи, очистке крови. Авторы законопроекта предлагают штрафовать граждан на сумму от 1000 до 3000 рублей, должностных лиц на 10-30 тысяч рублей, юридических лиц на 30-50. Все, что делает действующая власть в условиях коронакризиса – поддерживает нашу буржуазию и придумывает новые виды штрафов и поборов. Вот и спрашивается товарищ, а за что мы, буржуазной власти платим налоги? Спрос россиян на снятие наличных средств в банкоматах вырос в июне примерно на треть, в сравнении с майскими показателями. Об этом в четверг сообщает «Известия» со ссылкой на кредитные организации. Спрос на наличные вырос на 32-35% в МКБ, на 30% в почтово-банке на 29% – и на 23% – ВТБ, отмечает издание. Данную тенденцию газете также подтвердили Сбербанки, Рафайзенбанки, Ротбанки, Банках Книнков, Домру и Кредит. Последние копейки снимают наемные работники со своих счетов, чтобы прокормить себя, только вот будет ли что снимать спустя еще пару месяцев этого кризиса? Товарищ, пока капитализм не довел наше общество до окончательной катастрофы,